Не знаю, что-то так это не стал Не рук, не Я один сегодня работал Я Дай мне Я один сегодня работал Я блядь, даже на 2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 Никого не маг, Нам просто на печь, надо на, на, на, на третью дню взять ряд. Я взять маленький, я блядь, не могу <реклама> Я тоже бегал в могику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 No worries. <laughs>